Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы поговорим о доверенности. Те доверенности, когда застройщик вас просит, сделайте на юристов компании доверенность. Не стоит бояться таких доверенностей, потому что эти доверенности даются только на то, чтобы юрист сходил, сдал документы в юстицию и забрал их документы. Либо что-то не так, еще донес в юстицию. Право подписи в таких документах не даются. То есть вы сами подписываете договор. Купли-продажи, договор долевого участия в строительстве. Вот. А юрист компании сдает эти документы и все. Больше никаких обязанностей у юриста нет. Он не может вашу квартиру перепродать или еще что-то с ней сделать.